Ну что ж, всем привет! С вами Dark Slash. И, короче, что я вам могу сказать? Меня снова не будет целую неделю. Я вас теперь предупреждаю. А знаете почему? Потому что пати пришел. Короче, как всегда. Не будет целую неделю. Возможно, я даже что-то запишу, но не уверен. То ну, есть возможно, даже и тоже не будет поэтому простите я не сливаюсь не бойтесь я буду с вами э, когда эта неделя пройдет даже возможно больше ну я это мог только сказать сейчас поэтому всем удачи и всем пока короче закончилось.